Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас практически март месяц, то есть 27 февраля. На улице идет дождь, слякоть, снег тает, ветер. В связи с этим у нас простудное заболевание у кроликов. Тем более, как вы знаете, что я около месяца назад вот купил себе таких вот НЗБшек из города Могилева, но у них были сопельки. Вчера, будучи в ветаптеке, проконсультирующись с аптекарем, женщина мне посоветовала практически дешевый способ. Ну, дешевый у нас в жизни только сыр в но все же. Она говорит, что можно использовать вот такой препарат. Сейчас мы повернем. Это белорусский препарат Вирусит. Вирусит. В инструкции там написано, что да, можно даже для кроликов Это антибиотик, действует курс лечения 3-5 дней При небольшом количестве сопелек То есть главное, чтобы не было серьезных хрипов Но, по крайней мере, люди, которые брали, нареканий со стороны ну, аптекарю не было Используя вот такие инсулиновские шприцы Каждый день по... По кубику ну не кубика а на 1 килограмм живого веса получается 01 инсулиновская шприца то есть вот здесь деление есть 01 это на 1 килограмм живого веса вирусит внутримышленной или под кожу мне удобнее было под кожу вот сзади инструкция если кто-то может что-то прочитать Эффективность его я, к сожалению, на данный момент не могу сказать точно, Но в курс лечения я вчера начал, то есть первые кольчики я сделал Ну и будем смотреть, по крайней мере, визуально мы сразу же увидим Есть ли усопельки у наших кроликов или нет Параллельно с этими крольчатами я прокалываю еще трое из моего выводка Тоже будем наблюдать Ну а параллельно проконсультироваться с этим аптекарем женщина посоветовала утошного клеща мне сразу купить вот такой препарат ивермектин если вирусит стоит сколько он стоит 24 белорусских рубля то ивермектин однопроцентный всего лишь 8 белорусских рублей использую тоже на 1 килограмм живого ну вообще на желательно на одного кролика одно деление инсулиновского шприца то есть там не по килограммам, а одна доза, как бы грубо говоря, для всех. Ну, для маленьких меньше, конечно же, наполовину. Ну, здесь тоже можно для кроликов. Это от ушного клеща. Хватает на 5-6 месяцев стабильно. А то даже и больше. Главное, чтобы срок годности было его ну, нормально. Здесь по инструкции, после вскрытия флакона он годен всего лишь 28 дней. То есть, э, так как, э, получается, вскрыли флакон, и сразу нужно всех проколоть Вот я вчера все свое по голове проколол тоже с шприцом Вот он, такой вот шприц Всех сразу же, чтобы лекарство больше у меня ну, не стояло Иначе оно пропадет Еще маленький такой нюансик по этому лекарству э, том, что он тоже белорусский Недорогой, а эффективность всего против ушного клеща замечательная. Вот что хотелось бы поделиться таким вот небольшим роликом, своими маленькими познаниями в таком вот деле, как кролиководство, Так что буквально через 3-4 дня мы будем уже знать результат по поводу вирусида против сопелек, ну и его эффективность. Ну а сегодня буквально обнаружил утром, что у меня осталось из 7 крольчат 5 Пять, осталось осталось всего лишь. Вот такие маленькие. В мороз выжили, а вот зверь дикий в виде того, что кош, ну то есть кошка или кот, кто-то их потягал. Вот здесь 4 в них гнезде и там еще один бегает в домике. То есть два штуки за одну ночь пропала. Кто это, будем выяснять. Очень тяжело с потерями, конечно, свыкаться, потому что труд, трудистя, трудистя а Тут бах за одну ночь может пропасть частичка твоего по голове, вот такая у нас еще красавица вот он тоже маленький лежат и сейчас волнуюсь, кто же потягал кроликов вот, мамка молодая в ближайшие пару дней, ей там на 4 числа рожать, уже начала делать гнездо, сейчас ее попоем комбикорм есть в кормушке вот такая красавица ну, как всегда говорят беда же не приходит одна сегодня утром пришел в крольчатник, смотрю а кролика то моего, НЗБшного нету могилевчанина, убежал Клеточку вчера не закрыл. Вечером приезжали вчера с города Кличево. Мне на покрытие крольчиху привозили. Я ей покрыл. Ну Кроль мой покрыл ее. Все хорошо. И видно не закрыл клеточку. В связи с этим он сейчас покажу вам. Какой чистенький у меня красавец. Я блин час его по двору искал. Посмотрите грязь натоптался. Сейчас нужно смотреть чтобы он не заболел. Или еще что-нибудь не подцепил блин, по этому двору. Так что внимательно будьте своим питомцем. Не так как я. Вот у нас мамка буквально тоже день-два, и она будет рожать у нас. А это еще одна крольчиха, тоже уже готовится. Ей сегодня нужно окролиться. Так что, как это говорят, беглый осмотр крольчатника произвел, вам показал, новостями поделился. Можно и заканчивать. Так что, если кому-то понравилось это данное видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свою оценку. Нам будет очень приятно, что вы будете с нами. Всем пока!